Сорт острого перца Махир. Этот сорт относится к виду Capsicum Chilens. Это китайский трючковый перец. Срок созревания такого перчика. 90 дней. Довольно ранний сорт. Такие вот кустики. Они у меня маленькие. Они вот, если сравнить мою руку, видите, вот такой вот кустик. Вот они растут у меня между томатами. Света им попадает очень-очень мало. Хотя высота такого куста может достигать от 60 до 90 сантиметров. Но у меня здесь, не знаю, сантиметров наверное 20. Вот этот кустик вот, который рядышком у меня, вот он. Этот вообще, я не знаю, тут наверное сантиметров 10, наверное. Около 10 сантиметров. Смотрите, сколько он сколько навязал перца. Такие вот перчики. Они такого оранжевого цвета. Хотя они могут быть больше в размере, но так как у меня места под посадку очень мало, у меня вот такие вот перчики, вот такой вот высоты они. Острота такого перчика от 30 до 60 тысяч единиц, но это совсем немного. Это тонкостенные стрички с лимонным ароматом, чем-то напоминает лимон. такие вот красавцы. Такие растения многолетние, их можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. Вот, смотрите, какая высота кустика. Это вообще миниатюрный, я же говорю, здесь ну, сантиметров 15. И очень и очень большое количество плодов. Вот если посмотреть внизу, смотрите, сколько их тут. Вот попадали у меня, веточка отломилась. Вот. Ну, на такой вот в миниатюрном маленьком кустике. Вообще объем от моей, если взять мою руку, видите, тут практически миниатюрные. Здесь около 60, может около 70 даже вот таких вот миниатюрных маленьких плодов.